Это выпуск посвящен именно им этим другим ТП, которые считаются себя как и вот. В общем, если кто-то хочет считать ППЛ, это будет дело. Итак, вам нужно что-нибудь на туплену. Шам полка, шляпа, любое даже кошку можно перекрасить хоть что, даже язык Я не знаю но что-нибудь бездарство складывать и все, вот и все еще нужны огромные очки но никак не у меня, потому что у меня плохое зрение, мне это не надо третий шаг Ну да, хорошая? Ну да, не Третий шаг. Вам нужен айфон. Если будет подделка и в чехле, в хорошем рабочем чехле, будет еще лучше. Ведь у вас будет пятый айфон. Подделка, но в хорошем рабочем небе, и будут думать, что у вас без внешней нет, он не пятый, не четвертый, не подделка. Третий айфон, нормальный третий Если даже айфон, то еще не значит, что я Я обычный а человек. Вот. Конечно, айфон, он как реальной, просто если у меня микрофон, конечно это тоже круто, но это оригинальная летка. И что же еще самое главное? Так это медкевич уже вверх. Они будут по самой главной части. Ну, пока это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки вверх и готовить. Ты что, была